или политикури, витаре процессе без, не будет. Раньше без Согутари тавис, да сазугатуе биспатиюс сберлитите ули партия, мачорисес полукурли партия, куне привея, пикроптрумом заде полище птетамарченипс, да гаркве улубаи хос, ном чоен маемом че влме сазугатуе бам, партия, рапормита пирепс, арчемвши